может быть очень интересным и разнообразным. Подписывайтесь на наш канал, и мы будем делиться с вами оригинальными и очень вкусными рецептами постных блюд. Сегодня я расскажу вам, как приготовить котлеты из капусты. Для их приготовления нам понадобится 1 кг капусты, 1 луковица, 70 граммов муки, 70 граммов манной крупы, панировочные сухари, соль, перец, укроп. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что режем капусту на крупные куски и провариваем минут 5. Потом сливаем воду, даем остыть капусте и пропускаем ее через мясорубку и отжимаем лишнюю жидкость через дуршлаг. Далее в капустную массу добавляем муку, манную крупу, и мелко порезанный укроп. Солим, перчим, по желанию добавляем любимые специи. Все хорошо перемешиваем, формируем котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем до золотистой корочки. Подавать такие котлетки можно с любым гарниром и томатным соусом. Желаю вам приятного аппетита. И если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.